Здравствуйте, дорогие друзья! В начале этой недели мы, igo 3 посетили стоматологическую выставку Dental Салон. Хотим заметить, что было достаточно большое количество народу, что не может не радовать. Как всегда, на Dental Салон проходило множество мастер-классов, лекций и других интересных мероприятий. Стоит заметить, что было представлено достаточно большое количество оборудования, расходных материалов, инструментов и демонстрационных моделей. Конечно же, большей популярностью пользовалась цифровая стоматология и, соответственно, мы увидели на выставке 3D-сканеры как лабораторные, так и интероральные а также большое количество фрезерных станков. В Dental Salon принимали участие ведущие компании российского рынка и зарубежья. Ну а мы успели побывать на стендах компаний-партнеров. Например, на стенде Stamator было представлено оборудование Form 3B, устройство для постобработки Form Wash и Form Clear. Также напечатанные модели и расходные материалы. iGo3D Dental, руководитель отдела Иван Глобородько, показал презентацию и рассказал подробно о том, как использовать 3D-печать стоматологии. Также на выставке была компания Recom, которая представила на своем стенде продукцию Formlabs, а именно принтер Form3 и Form3L, новинку этого года. Принтер Formlabs Form 3B был у других компаний, например, у Neodent. А вот у компании zDI Matrix, помимо наблюдения на стенде принтера, каждый желающий мог попробовать на себе перенос лицевого скана с помощью фотографии, записать показания аксиографии с последующей выгрузкой этого к закат и сравнить показания миографии до использования тенса и после. Ну и, конечно же, испытать на себе все прелести интерорального сканирования. Выставка произошла все ожидания, было очень много людей. Думаем, что все точно успели приобрести для своих клиник и лабораторий все необходимое, успели завести полезные связи и знакомства или же просто замечательно провели время среди коллег. Ждем Dental Expo в сентябре. Ваша команда iGo3D Russia.